Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры». Сегодня я хотел бы поговорить о том, что точка опоры, одна точка опоры, она, в общем-то, не сыграет большой роли в вашей жизни, если вы имеете только одну какую-то точку опоры. Ну, к примеру, деньги знаете, что это мы будем говорить о деньгах, но это отдельная тема. Но если вы только опираетесь на деньги, вы можете оказаться в большой проблеме. Если вы упираетесь на деятельность, то же самое. Можете оказаться в серьезной проблеме, потому что деятельность может прекратиться по каким-то причинам. Ну и так далее, и так далее. То есть нужно иметь как можно больше, большее количество таких точек опоры. Есть даже такие методики, позволяющие выстроить, как говорят, термин такой, колесо жизни. То есть множество разных направлений, которые нужно развить, себе закрепить, освоить, и тогда ты, в общем-то, в более гармоничном состоянии. Но колесо жизни – это на плоскости изображения, А вообще-то жизнь человека – это сфера. А в сфере, там не только по диаметру, там по, всему, по всей поверхности сферы, грани расположены. Поэтому точка опоры должна быть на каждой грани этой сферы. И чем больше э, этих граней освоено, чем больше точек опоры есть в вашей сфере жизни, тем более она круглая, тем более она э, более э, спокойно и стабильно живет и активно действует и так далее. То есть, чем больше вы имеете ограненных, вами освоенных таких жизненных направлений, жизненных точек опоры, тем более вы спокойно можете жить и действовать в любой ситуации. Сфера в любой жизненной ситуации более стабильна, более эффективна, более счастлива. Поэтому нужно стремиться к огромному количеству точек опоры. По сути, всю свою жизнь во всех ее проявлениях нужно превратить в сплошную это, такую, пространство опоры, площадь опоры. Это, это действительно возможно по отдельности, рассматривая вот, шаг за шагом, рассматривая все элементы жизни. Мы совместно с вами в этой рубрике как раз это и делаем. Мы с вами рассматриваем каждую грань жизни с точки зрения создания в ней точки опоры. И вот такой подход, такое понимание, что точек опоры должно быть множество, чем больше, тем вы спокойнее, тем более вы уверены, тем более вы адекватны в любой ситуации, потому что под каждую ситуацию у вас есть какая-то уже освоенная грань вашей жизни, которая является твердой точкой опоры. Которые, от которой можно оттолкнуться в любой ситуации и шагнуть дальше. Поэтому развивайте точки опоры. Посмотрите, вот наш, наша вся рубрика, она, в общем-то, к этому и ведет, чтобы человек имел большой спирт, не, несколько, как минимум, несколько десятков, а лучше сотен таких граней, то есть таких точек опоры, которые подходят к любой жизненной ситуации.